Всем привет, у нас новый airdrop, раздают рандомно на 10 тысяч участников токены и 100 BNB. Попасть в список на самом деле легко, даже не приглашая рефералов. Здесь для реферальной программы отдельно есть топ 100, так что вот это вот вас не затрагивает. Главное грамотно выполнить задание они здесь подписка на Telegram, Twitter, разместить твит, уже готовый. Сделать ретвит, указать адрес кошелька Metamask, сеть Binance Smart Chain. Получаем каждый день бонус. Наводим сюда мышку и видим таймер обратного отчета. У меня 8 часов до следующего бонуса. И остальные. Здесь у нас регистрация на сайте, оставить комментарий посту. Они меняются. Бывает так, что страница не открывается. Я просто здесь жму континент и жду следующего бонуса. Это не моя проблема. Их не ошибка. Ну и временами еще появляются дополнительные задания по ретвитам. Делаем ретвит. Открываются бонусные задания. Получаем их. Все у меня будет в телеграм канале. Ссылку на платформу GLEM в описании под видео оставлять не буду. Уже при... мне прилетали предупреждения. Полный пост здесь в телеграм. Оставлю прямую ссылку на этот пост. Еще можете полистать чат. Есть некоторые раздачи, которые вас, возможно, заинтересуют. Testnet, по нему я снимал видео и раздача от почтового ящика сети эфириум 250 монет у них свой токен этот сайт долго загружается у меня получилось зарегистрироваться сегодня со второй попытки были попытки вчера позавчера штук 10 может быть 20 я уже попыток сделал но сегодня успешно авторизовался через MetaMask и монетки сразу попали мне на баланс. А чтобы взять реферальную ссылку, вот здесь на сайте будет отображаться количество ваших токенов. Жмете на нее, открывается всплывающее окно. И в этом всплывающем окне внизу будет реферальная ссылка. Долго искал. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.